Всем привет, меня зовут Олег, и сегодня мы обозреваем обзор мода Миракулус Леди uh, Так, не то, не то, не то. Uh, вид. Возь, uh, подожди, Рэд Стайн возит картины, а Ёрчик возит с uh, дерева. Разница какая. Так, <толкно> во-первых, Лука, <толкно> талисман Лука? Я, я показывала. Шкатулку изменили Гуи. Uh, мне. Талисман БК, пожалуйста, на базу. Извиняюсь, там заспаунился уже. Ну, я говорил только талисман БК, ну ладно. Так, э, стом трансформация. И ним, ну если так. нажимаю ПКМ, и я отправляюсь в воздух. Хеликоптер. Тебя ударил. Классная штука. Я да. могу тебя бить. Ты можешь меня бить, Нет, я могу тебя бить. Нас в воздух есть, отправь? На чужих людей. Да, сопротивление сопротивление. сопротивление потому что не выдает за свечением. И, а и подсвечивается. Олег, не я... подсвечивается, когда используешь? Я знаю, я знаю. Да, получается. Также при дет... детрансфере и талисман называем. И есть кольцо. Кольцо монарха. Вот такое вот. При нажатии Пк, но меня можно бить. Ударь. Но ну, пока он не доработан, но потом его доработают. Следующее. Мне уже кто-то дал тельсмокозла? А, мне просто так. Давай тельсмокозла. И кольцом. Кольцо еще есть. тут. Так. Зиги, трансформация. трансформация. Вот такой каприкит. Ты, Юра. Чё? Так, станы, стань, стань быком. Так, вот такой вот костюм. Кстати, когда теперь трансформируешься, пишется в чат именно вот этот вот Ольплей, yeah, там, Крэнди вот это пишется. И, так, изменена теперь э, некоторые вещи. Допустим, вот меч. Изменен. Э, кирка. И изменена. Ну, и все. Вроде как. Кирка, меч. И... Right. А, и топор. Так, все. Телескоп. Что что ли? Талисман, Талисман петуха, мне на вазу. Не. Не. А, ну, как бы, петуха делает то... То, то же самое, ничего не меняет. Ударяй. Ну. Ударяй. А -а -а, Орико, трансформация. Мы становимся вот таким вот питухом, Ну, его уже видели. А -а -а -а, это сила. Ну, вот так. Смотри, эффекты могут. Всё. Пропишите игру. Так, держи, а потом ночное зрение, ля -ля -ля, и полет, теперь придет трансформация и эффект пропадает, все, э, вами... а, трансформируйся, трансформируйся, и как бы кольцо делают то же самое, вот, ну в принципе, если, <реклоны> полетели, Это уже него... тут не пропадает, но у него, как я понимаю, эффекты не пропадают, потому что, да, Они это попасть, не могут даже нажать на кнопки. Это надо на кнопку нажать, насколько а, я знаю. Да, да, да все. Надо нажать на кнопку... А, дохнуть. Надо было нажать на кнопку а -а -а. Эту, вот эту. Вот это. И все, эффекты пропали. Следующий талисман это у нас собаки. Собаки нам. Собака. тоже. Так, во-первых, барк на охоту. Вот такая вот... Табака. Тут еще есть так, бонус. Погоди. Сейчас, я сейчас трансформирусь, сейчас бонус вот. Да. Есть, есть вот такая вот кнопка у нас. Телепо телепортироваться к рандомному плей-офф. Yes. Я могу перемещаться к людям. Но почему-то при нажатии Гуи не, не исчезает. И, кстати, да. А вот это, дорогой Олег, идите ко мне. Тут же еще есть бонус если мы напишем профиль вот э, вот это, вот это dog, то выберем вот это, а потом если мы снова напишем профиль и выберем уже банник с кинигеру, то у нас появится фав, и мы сможем объединить. Э, их. Я это это уже вторая часть обзора, я первую часть показывала это уже. Понятно. Так, вот. Ну и в принципе костюмы то уже все это остальное вы видели. Где трансформация? Так, я что, показываю вот эти. Показывать я. я не буду ничего. Давай с а, Нет, погоди. И Короче, надо Алексей покажи... пошлите. Так, ну, вот кольцо тоже самое делает. Вот все. Айсбак. Также есть айсбак у нас. И айскот я пока и. суперкрутой. супер крутой. Айскот. Вот, леди э айсбак -э и айскнуар. И есть еще один талисман, которому надо тоже удивить. крутой Но мы должны далеки далеки, всему свое время. Сейчас я лечу достаточно далеко. Эй. Так. Как а, талисман. Так, во-первых, нужно включить звуки. Давай, ну, и... кстати, сейчас поди стой. Нет, так сказать, барк на... барк на охоту. Где звуки настройки? Барк звуки. это Ру... Да, ро. Ру... Барк, м -м -м. А, так, да. Барк на охоту. А, кстати, и также талисман а, может сложить шкатулочку кролика. Та -та -та -та -та. Сейчас. Мне нужно кое-что сделать. Вот. Сейчас. Детрансформация. Барк полоски. Урезанный. А, на покажи нам мне свою штуку. Теперь я все равно выбираю. Первое. И все равно. -то, на тебя Ой, не могу в Я даже, вот. Ну минотавр классный минотавр. Эм, да. Необичный. Я, я не надеюсь, что тебе свещение дается. Ну, гуи, да. вот такое. Ну то, -то Бежечки, же самое. давайте я бегу. Э шестерку на мне. Прям покажи. Шестерка я показал только Шестерка, шестерка угу. неоновые фары, настёк, автонировка. Автомобиль, автомобиль, автомобиль риска. Чё да. бык умеет летать? Кстати, вот это я звук. Крэн, звук. Крэн, я... если, чуть, это? если чуть, не так сильно кататься, то там будет этот благу. звук. Тан-тан-тан, Риск повсюду, папе-там. Приходим самому вкусненькому, да? А как делать кольца крафты кольца кольца кольца проверяем все по порядку вот это и вот это это новые руды которые из них можно сказать кольцо вот это руда это редкая это оранжевая желтая это сера черная это ибонит вот это самая редкая руда ибонит вот это сера также вот это Теперь, смотрите, мы переходим, заходим, заходим сюда. А, вроде, если я не ошибаюсь, я не помню, делаешь что-то вот так. Да, и получаешь просто кольцо. Но Кстати, еще забыл бы или показать, вот. а, дорогой или Как получить вот, вот, вот это, вот, вот это такое? Вам понадобится ведро или понадобится бутылочка? Но берите лучше бутылочка. Говорю, что говорит Тедди, потому что Тедди... Я замутил эти чтобы не слышно его было на ролике. Короче, он говорит, то, что нужно взять или ведро, или бутылочку, чтобы, чтобы мы мы получили эту штуку. Мы подходим к дереву, который в новом биоме, но я в плоском мире, поэтому этого биома нету. Надеюсь, Райд далеко тестирует свою силу. И мы нажимаем по дереву ПК. И у нас получается вот эта вот штука. Вот. Такой... Райд, кыш пошел! Ты волну вернула. Да, натворишь мне тут делов. Теперь мы эту штуку, как я понимаю, переплавляем в этой фигне. Вот, и мы получаем вот эту штуку. А потом из этих и этих, если я не ошибаюсь... Только как это я делать, я не знаю. О, ребятки, привет. Сосоедини их. А, как мне... Как их соединить, вот эти вот штуки? как хочешь э -э -э соединяй. по раз по-разному. Uh, mm -hmm. Именно в вистаки просто я и все, и готова. Really? Вот нет, yeah. к этому крафту нет. Вот. А Эйчка. как скрафтить а, само кольцо? Берем, мы с вами берем, ну, допустим, талисман тот же тигр Мы взяли талисман, заходим сюда, ставим кольцо, и сюда талисман, и мы получаем талисман тигра. Также талисман нужно расправить обратно. Об обратно you you about about Рейкер, давай с тобой следимся. Но оно расправляется ну, давай, давай, очень долго нет, поэтому, нет, поэтому нет. Пока покажу картину. Вот такая вот идеальная картина мода, арт мода. И ну, лада. Так. И буль буль буль буль буль буль буль буль буль буль. Буль И мы получаем просто талисман. Все. Вроде все показали, что, что здесь обновленного было? Вроде как все. Да. Ну и самое классное, это, мне кажется, Разум. это видео. Я, кройги к вам иду. Страх от прости на ходу. Да. Ставь лайк, подписывайся на канал. Всем удачи и всем. Пока-пока.